Привет, друзья! Это Кирилл. Я коуч, помогающий людям находить и монетизировать свое призвание. И в этом видео я хочу дать ответ на вопрос, как вам в два раза быстрее развиваться в вашей области. А в первой части этого видео я рассказал о такой технике как Google мозг, то есть с помощью вашего бессознательного находить ответы на ваши а, препятствия, на решение каких-то проблем. Так вот, есть второй способ, и он заключается в том, чтобы понять, какой вы человек стихийный или человек плановый. Стихийные люди, им нужно сразу бросаться в бой, сразу делать какие-то действия, и они по ходу в действиях понимают там, э, что делать, то есть как развиваться, куда идти. А есть люди плановые, которым нужно создать некий план, некий шаблон действий, да, и по которому нужно идти и выполнять его. вот, задача в том, чтобы понять, какой вы человек. Чтобы понять, какой вы человек, вспомните ваш контекст жизни. То есть, как вы вообще по жизни себя вели в ваших каких-то деятельностях, направлениях? Вы любите строить планы или вы кидаете сразу действия? Или вспомните моменты, когда вам, допустим, где вам было некомфортно, когда вам, вам говорили, составь некий план своего действия и иди по нему, и вы не могли идти по этому плану действия и шли все равно по наитию. Либо когда вас бросали просто в пучину действий, и вы без всякого плана должны были что-то там делать, и у вас, соответственно, ничего не получалось, чувствовали вы себя в связи с этим очень грустно. Вспомните, где вам некомфортно, и из этого сделайте выводы, то есть какой вы человек плановый или человек действия. И, исходя из этого, возьмите себе стратегию поведения для реализации вашей области. Либо составляйте планы для реализации каких-то дел, либо стихийно бросаетесь в деятельность, и там уже разбирайтесь по ходу со всеми проблемами и задачами. Вот такие вот полезные советы от меня в этом видео. Подписывайтесь на индивидуальную работу. Подписывайтесь на мой канал, то есть записывайтесь на индивидуальную работы, где я помогу вам определить область вашего настоящего призвания. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!